Так, сейчас следующий вариант. Резинки, резинка в середине полотна. Например, мы платье хотим выделить нашу талию. Для того, чтобы не распустить лишнего и не сделать резинку с кривым таким краем, где-то больше, где-то меньше, берем контрастную нитку. Такую, чтобы ее было хорошо видно на нашем вязании. И последний ряд, или первый ряд резинки, неважно. Вот у меня здесь должна быть резинка, уже. Вот я сейчас буду ее вязать. Провязываю с катушечной, со своей нитью. Контрастной, видной. Нитка больше не нужна. Вот у меня ряд с этой нитью катушечной. Дальше вяжу на свою высоту резинки. Если у меня простая, либо вот если у меня косички под рисунок, сколько нужно провязывать, провязываю высоту своей резинки. Я провязала 7 рядов. Вам сколько нужно провяжьте. Видите, мой ряд. Он виден. И когда я начинаю распускать по рисунку свои эти петельки, видите, я дошла до этой катушечной нити. Все, я больше не распущу. Поэтому катушечную нить я оставлю. Беру свою эту петельку. Либо не доходя до нее один ряд, либо вот так вот, как как я сейчас делала. У меня вот эта катушечная нить пошла в сторону, а петля пошла подниматься. Все. Я ниже уже не опущусь, кривого края у меня никогда не будет, я все сделаю ровно. Собственно, на таком вот полотне, в середине вывязать, вот вот так вот она очень помогает. Точно так же и соседний ряд. Опускаю аккуратненько, вижу, что у меня последняя петелька, вот она. Катушечную нитку в сторону, мою петельку на крючок. И поднимаю себе резинку. Все. Никуда ни, ничего не уедет. Я никогда не ошибусь. После этого катушечная нить просто выдергивается. Получается вот так вот ровно и, и красиво. Ну вот то, что у меня получилось. Мое полотно. Резинка в середине. Теперь вот край вот веревочки. И вот, видите, просто беру и выдергиваю. Все, никакой веревки, она легко выдергивается. Получается абсолютно ровный край. Нигде, ничего, никуда не вылезает, все петли ровные. Прекрасно? Так, сейчас я вам покажу, как вывязывать резинку горловину. Ну, предположим, что это горловина. Она у нас получается коротенькая, но вы вяжете длинную. Вот этот край, это будет край вязания, он пойдет к шее, к горлу. Вот этот край, который у нас закончится, он будет с открытыми петлями, которые мы будем прикетливать к изделию. Если вы делаете наоборот, то делайте в обратном порядке. Предположим, вяжу я на шестой плотности. Предположим, я реально вяжу на шестой плотности этими нитками. Набрала я обвитием. Первые два ряда я провязала на второй плотности. Если у меня... Резинка, например, 10 рядов, 2 ряда 2-й плотности, 2 ряда 3, 2 ряда 4, 2 ряда 5 и 2 ряда 6. Так и получается. Два ряда 2-й плотности я провязала. Ставлю плотность побольше. Третью. Еще два ряда. Видите, оно может нерадостно провязываться так. Два ряда на 4 уже лучше. Два ряда на пятый, два ряда на шестой, не два а сколько. Вот провяжу два, но ну, провяжу четыре. Вот здесь это уже край резинки, который будет прикетлевываться. Беру мой ну петлю ловитель. И вот так же по рисунку, какая у меня там резинка. Я буду делать один на один. У вас какая какая нужна вам? По рисунку распускаем мои петельки за счет того что мы меняли плотность вот эта часть будет гораздо уже она сложится внутрь эта часть расправится наружу у вас получится полукруглая резинка смотрите осторожно вот эти вот петли они очень маленькие легко спустить и делает лучше все-таки край плотненький составлением этой петельки как мы уже смотрели, я оставила петлю и поднимаю ее, осторожно, здесь маленькие протяжки, потому что очень плотное вязание, дальше легче, и вот таким вот образом мы поднимаем все наши петли, главный секрет здесь изменение плотности, в принципе, это касается и двухфантурных машин тоже. Если менять плотность, вот так вот при вязании резинки начинать с единички и доводить до плотности изделия, или это какая-то, может, на резинке отдельная плотность, я не знаю, как, как, как вы вяжете, тогда она будет закругляться. Если вы сделаете наоборот, то есть вот эта часть будет пришиваться, а здесь открытые петли нужны для оформления. Делайте наоборот, вот эта часть самая свободная, сюда сужаете плотность уже уменьшаете, получается вот эта часть узенькая, она будет собираться внутрь. И таким образом мы получаем закругление. Так, сейчас я покажу, как закрывать резинку один на один. У меня резинка, слегка подпаренные петельки по краям. Иголка с нитью. Вставляем иголку в две крайние петельки. В одну крайнюю. И вот вторую продели. Хвостик, смотрите, чтобы не убежал. Так, и теперь принцип закрывания резинки 1 на один. Получается, что лицевые с лицевыми, изнаночные с изнаночными соединяем. Вот мы вышли из второй петли, петельки изнаночной, Обратно лицевую. Видите? Лицевая лицевой с этой стороны закрываем сильно не тяните возвращаемся назад как бы перед переворачиваем наше зашивание изнаночная петелька с которой мы выходили с изнаночной заходим в изнанку все вот таким образом зашивается до конца можно особо не мудрить, результат получится все равно такой же. Изнанка с изнанкой, лицо с лицом. Вот мы из лицевой петли выходили. Вот она. Лицо с лицом. Две лицевые. Так, вот наша изнаночная, с которой мы выходили. Изнанка с изнанкой стороны получается достаточно эластичный симпатичный край лицо с лицом изнанка с изнанкой так зашиваем до конца старайтесь чуть-чуть подтягивать все-таки хвостики чтобы не болтались иначе будут провисающие петли они не украшают никогда лицо с лицом изнанка с изнанкой Закрываем так до конца. Получается эластичный, достаточно симпатичный край, который достаточно хорош с обеих сторон. В общем-то. как закрывать иголкой резинку 2 на 2 Резинку я слегка отпарила, чтобы петли не убегали. Иголка. У меня нитка не того же цвета, а немножко контрастная, чтобы было видно как это будет выглядеть край. Значит, иголку вводим. Сначала я закрепляю ниточку. Так, теперь выходим отсюда. Закреплю краешек в крайнюю петлю. Так, теперь начинаем закрывать. Входим во вторую петлю, в первую, потому что первую у меня как бы на подшивку идет, ее не считаем. Начинаем с Считаем первой петлей, рабочую петлю нашей резинки. Входим в первую петлю, выходим из второй. Аккуратно, сильно не тяните. Теперь входим в первую опять и выходим из изнанки уже. Вот она изнаночная петелька. Вот. первую изнаночную петлю получается вот такие вот небольшие защипы тут. дальше последнюю лицевую с которой может доставать иголку и обе лицевые следующие в одну входим и с другой выходим конечно резинка один на один в закрытом виде выглядит симпатичнее но чаще используются вот такие 2 на 2 все-таки так у меня там оставалась одна петелька изнаночная ее забираю вхожу в нее выхожу из следующей изнаночной вот она получается так, тянутся Сильно не затягивайте, но и не надо, чтобы провисало то все, так достаточно эластично. Опять лицевую с моей стороны и две следующих лицевых. Все просто. Лицевые и изнаночные. Вот это вот одна ставится изнанка, вторая изнанка. Вот так вот. Так, лицо. Два лица. А, лицо вот оно. Лицо немножко страшно. Итак, таким образом. Опять две изнанки идут, два лица. Две изнанки, два лица. Вот таким вот образом закрываем до конца. Так, а вот сейчас я вам хочу... Это даже не совет, это один из вариантов возможных. Я когда-то показывала, как делать, как закрывать открытые петли на горловине. В принципе, когда у меня вот такая вот резинка, например, 3х3. Но нету способов для закрывания такой резинки. Но резинки такие бывают. Как ее можно закрыть? Правда, вязание это идет с другой стороны. Потому что закрываются слева направо, перевернули. Принцип закрывания просто вставляем во вторую петлю, выходим из первой, опять во вторую, выходим из той, в которую входили. Подтянулась, сейчас мы освободим. Вот из нее мы выходили, то есть из нее выходили, из нее выходим. Все, и вот таким вот образом. Следующая петля, входим в следующую, выходим из той, которую только что входили по очереди. То есть в одну петлю, получается, вставляем два раза иголку. Входим и выходим дважды. Вот так вот закрываем. Это просто один из вариантов закрывания иголкой. В принципе, таким образом можно закрыть любой край. Видите? Я попробовала таким образом закрыть резинку, которую вот со всех сторон так выглядит. Так, я закрыла резинку, которую вы видели на рекламном ролике, рекламной коробочке. Вот. Покажу. Вот кусочек этой резинки. Видите? Вот здесь вот. Здесь вот закрыто просто косичкой, Там что закончился образец. Вязаный. А вот этот кусочек я распустила и закрыла вот таким вот образом. В принципе, мне даже понравилось. Можно закрывать так все резинки. С обратной стороны тоже достаточно аккуратно получается. Но это тоже как вариант. Вы видите, резинка 2х2. Достаточно эластичная и в то же время симпатичная, такой как рулик получается. Можно закрывать и так резинки.